Метельным выдался декабрь, Ни дня без снежных бурь колючих. И солнце, как пугливый краб, Все время прячется за тучи. Извечно бойкая река В объятиях льда уснула сладко. Прогнулись ветки ивняка Под толще выпавших осадков. Из снега дыбятся меха, Сбиваясь в плотные заносы. Из полусонных теплых хат Никто не высунет и носа. Не видим взору белый свет, Лишь зимний пух летит по кругу, Хоронит чей-то робкий след Разбушевавшаяся юга. Куда ни глянь, белым бело, Слились в одно земля и небо. Река, деревья, все село В плену невиданного снега.